Трактор без колес. Одно сюда, другое сюда. Берем, ставим ебаный мотор сюда, кидаем сюда руль, камеру заднего вида, чтобы нас не оштрафовали. Так, секунду,